Участники Зума. Сегодня у нас в эфире Светлана Лаврова с новой интересной темой. Передаем ей слово. Всем здравствуйте, ребят! Очень очень приятно видеть вас. На той неделе не получилось у меня выйти в эфир, потому что готовилась к ретриту. И как раз у нас только-только вот закончился ретрит. Вчера я приехала домой. Ну, в двух словах, наверное, мне все-таки хочется сказать и поблагодарить тех ребят, которые были на ретрите. Это был такой... Он был действительно очень глубокий, этот ретрит. Он был... Он очень сильно отличался от остальных. И ребята, которые были, например, это у них уже третий ретрит со мной, сказали, что приедут на четвертый, потому что с каждым разом у них огромная распаковка. И, наверное, там чуть-чуть он -чуть приоткрою того, что было. То есть это он был, он был волшебный во всех его проявлениях. А волшебство в чем проявлялось? Волшебство проявлялось именно в том, что мы не просто а, на сегодняшний день… Странно, звук исчез. Да-да, это я. А, Волшебство в чем заключалось, что мы там разбирали не только питание, какие-то внутренние, внутренние проживания, какие-то конфликты, что могло спровоцировать те жизненные ситуации, в которых они сейчас находятся. Но мы там прорабатывали и родовые так скажем, зажимы, да, откуда все это шло. Ну и, конечно же, то, что я сейчас изучаю, то, что мне сейчас очень интересно, это клеточная структура. Что такое клетка, что такое межклеточное пространство. И все ребята, которые были, даже те, которые сомневались, те, которые не верили, что это вообще такое возможно. То есть все заглянули в свою клетку, все смогли увидеть, клетку, межклеточное пространство и ту историю, что скрывает наша клеточка. Конечно, это с одного раза не получилось, прям вот так вот глобально, например, как… Но я даже не скажу, что я сейчас это глобально вижу, но тем не менее я это вижу, и не у всех получилось увидеть прям ту историю, но ребята увидели, где у них зажимы, где у них проблемные места что у них происходит в клетках, в межклеточных пространствах, и что это значит. Мы посмотрели, мы научились смотреть тонкие, тонкие миры, как они видятся. И когда это происходит, когда ты понимаешь, что этого вроде бы не может быть, когда ты понимаешь, что это все бла-бла-бла, и никто это не может посмотреть и увидеть, и когда это происходит с тобой, на фоне общего энергетического поля, на фоне того, как, насколько я могу понятно объяснить, как это делать. И когда ты заходишь в это пространство, когда ты заходишь внутрь себя и ты видишь эти картинки, то, конечно же, уже сомнений не может быть. Сомнений не может быть не только в том, что ты действительно создан по подобию Творца, ты и есть Творец, но ты понимаешь, что ты можешь не просто это сейчас мы можем смотреть да в свою клеточку, но в свою клеточку смотреть это же только маленькое начало, а дальше идет путь, когда ты ее узнаешь, когда вы с ней знакомитесь, когда вы с ней знакомитесь во всех своих мерностях и после этого, конечно же, вы четко понимаете, что вы можете менять не только свою ДНК, не только свою генетическую структуру, но и Хромосомный аватар, тоже можете корректировать. И это, наверное, очень большие и такие глобальные, мне кажется, открытия, по крайней мере, для меня и для ребят, которые со мной были. Вот, поэтому, если кто-то хочет, если кто-то готов изменить свое бытие полностью на 360 градусов, на 1360 градусов, то, ребят, конечно же, я жду вас на следующий ретрит, который будет с 26 сентября по 1 октября. Вот потому что этих, этих знаний я не смогу передать в эфирах. Этих знаний я даже не смогу передать в марафоне. Марафон — это как подготовка, чтобы вы понимали, к чему идти, как смотреть, как начинать. А все остальное творится, конечно, в личном поле. И я вас, конечно же, с огромным-огромным удовольствием буду ждать на следующий ретрит. Вот. А сегодня я бы хотела начать рассказать вам по теме, что такое вибрационное питание, как я его вижу. У меня тут котенок играет с проводом. Вибрационное питание в моем понимании, то есть эм, у нас сейчас, наверное, автономия велась такой в такой, эм, я бы, наверное, сказала такой, в ранг пафоса, в ранг такой какой-то моды, да? И эм, это не есть хорошо с моей точки зрения. Я никого э, к своим точкам зрения не принуждаю, но как я это вижу. То есть человек не понимая, для чего ему этот процесс оставаться без еды и без жидкости начинает через аскезы туда заходить, и вот через эти аскезы он начинает просто стирать свое тело. То есть когда он не может заниматься физическими упражнениями, когда его выбрасывает постоянно на какой-нибудь жор, когда его постоянно он слышит и психологическую нагрузку со стороны его близких, но это, наверное, не то, к чему мы стремимся, по крайней мере, не то, к чему я все время стремилась. И многие не осознают того момента, что многие процессы, которые происходят в человеческом аватаре, в человеческом сознании, в человеческой клетке, можно прочувствовать и на питании. Но если это правильное питание, что в моем понимании правильное питание? В моем понимании правильное питание ⁇ это когда мы питаемся не едой самой, чтобы вот напихать в себя, а именно вибрациями. Вибрационное питание. Я не просто так его назвала. Что я понимаю под вибрационным питанием? Ну, во-первых, я, наверное, сразу же обозначу критерии, что такое питание с моей точки зрения. Это, конечно же, это зелень. Это фрукты, это овощи, это э, сырая сырая еда. В, некоторых, в некоторой стадии это орехи, но очень малое количество, и семена, семечки. Да? Как я вижу эти вибрационные питания? Мы, наверное, я уже не один раз говорила, что я считаю, что материнское молоко – это не еда, это как раз... Э, то первое знакомство с миром малыша. И это первое знакомство малыша с внешним миром. И как раз мама показывает малышу что это доверие это ты здесь нужен ты здесь важен тебя никто не бросает то есть в любой момент когда малышу некомфортно по каким-либо причинам мама дает ему грудь не по часам ни в коем случае а именно по желанию по желанию ребенка по желанию младенца после этого ребенок начинает ползать когда он ползает что он начинает первым делом он начинает, э, самое нижнее, это трава. Это есть траву. Но он, нач, вернее, неправильно сказать, не есть траву, а именно э, узнавать эту землю через первый слой, это трава. Трава ⁇ это определенные вибрации. Трава ⁇ это определенные знания. И когда мы понимаем, что трава ⁇ зелень. Это не просто как какое-то дополнение, как многие любят говорить, что э, щеточка для нашего организма, щеточка для нашего желудка, да, которая там э, микроэлементы, там еще что-то. Все же я склоняюсь к тому, что трава это первый, слой, первый вибрационный слой, который мы поглощаем, когда мы становимся на познание этой планеты туда, куда мы вышли. Следующее это уже ягоды, это тоже это тоже вибрации, это уже вибрации другого уровня, потом фрукты и овощи, овощи. А вот и микрофон включился, пожалуйста. Да вот Чарли наш еще зашел. Чарли, выключи микрофон. Владимир, можно отключить микрофон у кого-то? Так, у нас у Чарли микрофон включен. А можно его отключить тогда как-то? я попробую найти этот пароль организации. Смотрите, у нас овощи, если мы посмотрим историю овощей, то практически все овощи – это искусственно выращенный продукт. Что такое овощи? Это когда человек по каким-либо причинам э, хворал, то он ложился на землю. И когда он ложился на землю, то овощи, они как раз э, были как лекарство, как лечение. Сейчас нам эти овощи крайне необходимы, потому что мы находимся в таком физическом состоянии, что овощи для нас, они просто, ну, по-другому, без них нельзя. Вот. На тот момент овощи – это была своя вибрация, которые больше, больше шли не как информационный слой, а именно как исцеляющий слой, которые находились либо под землей, либо сразу же на земле. Вот. Именно про это я и говорю, что такое вибрация, э, вибрационное питание. И когда мы с вами научаемся э, выходить на облегченное питание, когда мы с вами научаемся э, исцелять свой организм питанием, а э, именно вот таким вот вибрационным питанием, то мы с вами попадаем автоматически в в новый пласт самого себя, то есть наши, наш организм, наш аватар, наш, естественно, наш мозг, он очищается, потому что очищаются клеточки, очищается межклеточное пространство, и когда у нас очищается межклеточное пространство, то как раз вот этот вот топ, который в нас проходит, да, не энергия, а топ, и это уже научно доказано, и это даже можно посмотреть, то как раз у нас мыслеформа, она преобразуется в, другое, в другой плотности, в другой, как бы в другой реальности. И мы начинаем видеть немножечко другие картинки, мы начинаем чувствовать другие картинки. Мы начинаем ощущать и осязать другие картинки. Они более глубокие, более яркие и неповерхностные. Это не те картинки, которые нам сейчас доступны, к сожалению, через глаза, через уши, через какое-то иное восприятие. Вот. И именно вибрационное питание это когда э, мы не едим еду для того, чтобы набить свой желудок, а информационное питание это когда мы получаем информационный критерий пласт чего-либо от определенного э, съеденного продукта, от какой-то э, какой зелени, от какой-то травы, от какой-то ягоды, от какого-то фрукта. Потому что когда мы учимся это распознавать, то мы видим, что это абсолютно, абсолютно другая жизнь, абсолютно другая структура. Это не про то, чтобы получить микроэлементы, это не про то, чтобы у нас был какой-то там правильный, неправильный, вкусно пахнущий, невкусно пахнущий стул. А это именно все для того, для познания того мира, в котором мы живем. Вот. Ребят, если. Понятно, то задавайте вопросы, с удовольствием отвечу на них. Потому что у меня, если есть в зуме вопросы, я их посмотреть не могу. Если кто-то озвучит, то я была бы признательна. Либо вот Владимир поднимает руку, я не знаю, как ему открыть микрофон. Вот, но это либо нечаянно, либо он какой-то, видимо, вопрос хочет задать. У него рука поднята с начала трансляции. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Либо пишите, либо какое питание рекомендуете. Но я рекомендую в любом случае очень постепенно уходить. Но, конечно же, в первую очередь это мясо и молочка. Молочка, наверное, даже первее, я бы сказала, чем, чем мясо, потому что это просто поддержание нашей лимфатической системы, которой, наверное, все уже в курсе, да, что лимфатической системы ее нет. Если в настоящих учебниках кровеносная система, раньше была только кровеносная система, то сейчас в медицине есть еще лимфатическая система. Но если вы спросите у какого-нибудь хирурга, а как туда попасть в эту лимфатическую систему, он вам по большому счету ничего не скажет. Потому что если в вену мы можем попасть, да, то в какой-то канал лимфатической системы мы попасть не можем. Единственное, что у нас есть, это лимфоузлы, это как раз те сгустки, где у нас скапливается, максимально скапливается в определенных местах слизь. Но э, человек, ребенок рождается без лимфатической системы. Вот, это так слово. Вот, поэтому, конечно же, сначала облегчаем, и э, на каком-то периоде нужно будет, вот, по моему мнению, что около месяца э, желательно, чтобы организм максимально перестроился, держать такую планку, наверное, 70 на 30. 70% живого, живой еды и 30% вареной это для того, чтобы наша поджелудочная очень-очень мягко перестроилась, чтобы у нас не было, чтобы у нас не было жидкого стула. Потому что многие, наверное, кто-то не понаслышке знает, что жидкий стул это к чему, если мы резко переходим на сырое питание, то могут, могут появиться рези в, живот, в животе. Жидкий стул. Жидкий стул — это значит э, не очень приятные ощущения, вплоть до того, что геморрой да, у многих влазит. И э, болевые ощущения, которые проходят, достаточно тяжело. Поэтому нужно очень бережно все-таки относиться к своему аватару и постепенно переходить на живое питание. Очень нежно. Если кто-то перешел резко, и у него все хорошо, это замечательно. Я сейчас говорю просто, э, наверное, в общем критерии, чтобы, чтобы каждый на себя это не принял. Просто если кто-то спрашивает, это, это мое мнение. Потому что мне начинали писать, а я перешел там резко, и у меня все замечательно, я за вас рада, что у вас все замечательно. Но есть люди, как, у которых не все замечательно. И, наверное, в этом случае нужно ориентироваться... И на себя, не на кого-то, и смотреть за своим телом. Ну и в результате вот это вот вибрационное питание, к чему стоит подвести, наверное, это то, когда уже идет облегч... совсем легкое питание, это малоедение, когда вы сначала питаетесь там один-два фрукта, там, раз в день, два раза в день, и постепенно это уменьшаете. И уменьшаете это до тех пор, пока вы чувствуете, что вам это комфортно. То есть это может, может длительное время оставаться, например, какой-то один продукт один раз в неделю. А почему один продукт? Потому что с одного продукта вы считаете информацию, вы считаете эти вибрации. А если вы себе сделаете салат, то у вас будет и внутри вас салат. То есть вибрации вы не получите, вы получите просто очередную порцию еды. И это тоже нужно учитывать. Вы очень хорошо выглядите на энергетическом уровне. Благодарю, что делитесь... Этим. Благодарю. Очень приятно. Да, ребят, задавайте еще вопросы. Я, к сожалению, не могу, мне тут писали, проведите, пожалуйста, эфир по клеткам. Я не могу провести эфир по клеткам, потому что я, я делаю такой достаточно неглубокий эфир на, на клеточном уровне. И так получилось, что YouTube-канал все эти эфиры убрал и включил только буквально несколько эфиров, оставил, вернул. И некоторые эфиры полностью убрал. Поэтому, чтобы не закрыли канал, все-таки, ребят такую информацию, которая более, более глубокая, либо на марафонах, кто не может приехать, либо, конечно же, уже на ретритах. Но на ретритах уже практики. Практики, вхождения в клетки, иные миры. И я вас уверяю, что вы все увидите то, о чем я говорю. Я очень плавно вас подведу к этому, и раскрытие вас будет. Это, ну, еще не было человека, которому сказал, я ничего не видела. <свистит> <свистит> На этом моменте поподробнее. Так, яркий. Я понимаю очень важную информацию. Как лично для меня. Чарли тоже сейчас принимает музыкальное и питание. Скажите, да. в каком случае, какое рекомендация питание для детей младенцев? Для младенцев, конечно же, если мы говорим о младенцах, я так понимаю, что младенцы – это груднички, то грудное питание грудью кормить до тех пор, пока малышу это нужно. Это мое мнение. То есть не год убирать, отрывать от груди. Если это до трех лет, то мамочки, которые кормили до двух с половиной, до трех лет, они прекрасно знают, что уже потом для ребенка грудь не еда, а именно вот эта поддержка. Это поддержка мама, это его мир. То есть один мир соединяется с другим миром. И это очень важно. Ну, а потом вообще в идеале, конечно же, это ребенок растить на своей земле, когда он может поглощать те ягоды, э, зелень, фрукты, которые растут там, до чего он может дотянуться. То есть ребенок поглощает то, до чего дотягивает. Сначала он ползает, это трава. Потом он немножечко поднимается, это ягоды, кусты. Потом он дальше становится, это уже другая, другая вибрационная... Платформа, я бы так сказала, это уже э, фрукты. Фрукты различные. Да? Чем, чем больше дерева, тем уже там разные абсолютно энергии. Но про, про это можно говорить тоже бесконечно. Поэтому смотрите за своими детишками, они вас не обманут. Они очень четко это все э, дают понять. Чем кормите свое чадо? Но сейчас у меня дети, они у меня все еды, они у меня четко знают, что хорошо, что плохо, но я в их питание не лезу. Они у меня должны, ну, моё мнение, у них свой путь, они должны его пройти. То есть они видят, что я ем, и не ем, что я ем, что я ела. Они знают, мы с ними очень много говорим о еде, они со мной очень часто ездят на реплиты, И чаще у них облегченное питание сейчас уже. То есть, если раньше они как-то могли что-то такое тяжеленькое, то есть, сейчас они вообще могут один раз в день поесть там и что-то там какие-то фрукты пожевать. Фрукты у нас, по есть. А как по поводу питья? Можно ли на сыром не пить совсем? Как считаете? Ребят, вот смотрите, на сыром, если вы на сырое переходите, что ты ищешь, дядя? Не мешаете? А? Ну ты же, у тебя где-то вот она в пакете. Ты... А, в ванной. Открой вот этот шкафчик, который под самой раковиной. Когда вы на сыром питании, там очень много жидкости в самих фруктах. Если вы овощи едите в овощах, то вам, как правило, пить уже не хочется. Смотрите по себе. Если организму еще нужно вымыть какие-то клетки в вымыть какую-то слизь из вашего организма, то она попросит воды, как правило, либо какой-то легкий раствор, легкий-легкий раствор какой-либо травы именно, либо вода это будет. Но а так, ну не знаю, вот у меня и опыт у ребят, что когда вы переходите на сырое, уже вода как-то не требуется. Моему два с половиной пытаюсь разобраться, чем питать малыша после отлучения от груди. Наверное, отлучение от груди это тоже так. Вы, конечно, сами смотрите, но можно его не отлучать от груди. Он сам у вас в какой-то определенный момент, когда почувствует, что он взрослый, то есть они так и говорят, как правило, я наблюдала за многими детишками. На определенном этапе, когда он подходит к маме говорит, «Я взрослый», и это бывает как-то очень быстро, вот так вот, просто на щелчок. Если он часто прикладывается к руки, обратите внимание, почему ему не хватает вашего внимания. Он пытается на себя, как правило, ему не хватает не вашего внимания, а вы забыли о себе. Когда ребенок, неважно, там два года, четыре года, если ребенок постоянно вас дергает, постоянно просит внимания, это в первую очередь мамочки говорит о том, что вы забыли о себе, вы распыляетесь, чтобы сделать тому хорошо, чтобы сделать тому хорошо, чтобы вот это отдать, вот это отдать. Про себя забываете, что я есть, и ваше энергетическое поле, оно скуднеет, и ребенок пытается, как зеркало, придвинуть, как он, он это вы, придвинуть вас к самому себе чтобы вы восполнили свое энергетическое поле. Значит, вы забыли о себе. Когда вы самодостаточны, когда у вас все хорошо, то ребенок самостоятельно, неважно сколько ему, там, 2 года, 4 года, 7 лет, он абсолютно самостоятельно, он самостоятельно играет, он э, не просит, не перетягивает на себя внимание. Это тоже очень важный момент. Добрый вечер, Светлана. У нас по женской линии не усваивается молочка. Женщины кормили детей примерно до трех месяцев, больше не получалось. Потом прикормы шли И с детства из детства без любых молочных продуктов. Так как, так как вообще. А, Наталья, смотрите, есть такое понятие, как искусственный отказ от груди. Я не знаю, слышали вы его или нет. И у нас сейчас врачи очень часто говорят... Что это несовместимость, несовместимость женского, женского молока с ребенком, это не, пере, не усваивается молочка, это еще что-то. Но если вы этот момент перетерпите, то ребенок будет достаточно хорошо и долго потом сидеть <связано> на груди. У меня было это со вторым сыном, когда он на определенном этапе да, Чарли, ничего страшного, <связано> музыка была великолепная. На определенном этапе он у меня, ну его было совсем мало сколько-то там, наверное, месяца еще не было, и он отказался от груди. То есть он вообще не принимал. Ему даешь бутылочку, он спокойно ест и засыпает. Как только я ему давала грудь, он тут же начинал кричать, причем таким адским триком. И я тогда не могла найти информацию. Мне единственная сестра сказала, говорит, это бывает искусственный отказ от груди. Вот. И тогда вот я четыре дня, это был у нас такой маленький ад дома. Мы с супругом сидели вот на этих, знаете, огромные мечи, которые для фитнес-мечи. Мы сидели на этом мече с ребенком по очереди, и его просто качали потому что он ничего не ел, я ему не, в, отказалась давать бутылочки, я ему не стала никакие, естественно, никакие смеси у нас вообще куплены не были. Вот. И через 4 дня, то есть 4 дня ребенок не ел вообще. Через 4 дня он начал обратно э, брать грудь и спокойно до 2,5 лет с огромным удовольствием потом это все восполнял. Вот. Поэтому ни с кефиром, ни с сыром, ни с чем молочным не было проблем ни с волосами, но с ногтями. Много зелени, с огорода было мясо. У меня, детек, еде особо-то и не тянется. Просто беспокоит. За счет чего? Мышечная масса тогда будет расти? Мышечная масса будет расти. Это вообще никак не связано с едой. Не переживайте. Если ребенок не хочет есть, не надо как-то пихать. Ну, я могу сказать вот по себе, то есть у меня даже родители вспоминали, но вот у меня с детства было такое, что я могла по 9 дней ничего не есть. Ничего не есть, ничего не пить. Вот. И для меня это была нормальная история, пока там бабушка не, начала, не начинала переживать, когда там она приезжала к нам, замечала, что такое было. У меня дети точно так же, они, я к ним вообще не лезу, они у меня едят то, что едят. Не едят, значит, не едят. Поэтому для, у нас здесь разговор короткий. Сейчас сыроед, волос простой, вообще без аптечки, врачи. Здорово. У нас вместо молока шла вода, и дети были худыми, приходили сводить прикорм. Мои дети тоже были без аптечки. Ну, наверное, все-таки в наше время худыми, когда детишки худые, наверное, лучше, чем, чем полные. Потому что вот я смотрю, детей полных все больше и больше. И как бы это не радует. Проводный рефлекс на любое молоко шло у меня с рождения у моих детей. Ну, на молоко это хорошо, но есть же... Растительное молоко, вот. и его можно, можно кокосовое молоко. Но, в принципе, если наш, если что-то организм не принимает, то я думаю, что это не страшно. Научитесь слушать свой организм, научитесь слышать его, научитесь с ним взаимодействовать. Но, если он это не хочет, попробуйте по, что-то еще еще пробуйте что-то давать то, от чего вам будет легко, чтобы организм не оттягивал на себя внимание, на то, что он усвоит, не усвоит, э, исцелиться, не исцелиться, чтобы, так, чтобы была такая еда, что если вы покушали, то вы не, не убираете внимание всего процесса вашего аватара на переваривание этой пищи. Вот это, наверное, один из главных критериев, как нужно кушать. Так, ребят, сейчас переключусь еще на э автополстарт. Пишите пока здесь сообщение, сейчас я буду переключаться с канала на канал тогда. Потому что по-другому не получается. На ютубе да. задают вопрос про монопитание. Если как бы фрукты пока рано, какие продукты, ну кроме фруктов, посоветуете для монопитания? Если фрукты рано, для малыша или что? Тут не указано, для кого. а Если говорить про монопитание, но ну, на фрукты пока рано, какие продукты посоветовать? Но если монопитание на фрукты рано, ну, тогда у овощей. Нет, ребят, смотрите, монопитание, если мы говорим о зелени, то зелень можно и с фруктами, и с овощами. Если вообще, в принципе, еще монопитание рада, то я бы рекомендовала вам не более трех, э, трех, например, либо трех овощей, либо трех фруктов. И туда можно зелень. То есть, например, салат, салат какой-то вы овощной хотите сделать. Делайте не 20 там овощей каких-то разнообразных, а не более трех, то есть 2-3 овоща и зелень. Если хотите фруктовый какой-нибудь сделать себе микс, не знаю, там смузи, еще что-то, то фрукты не более двух желательно, максимум три, но не более двух, потому что там сахара и глюкоза, некоторые сахара с глюкозой не все сочетаются, и они вызывают брожение, брожение вызывают своеобразные грибы, а некоторые грибы вызывают слезевик, который тяжелее всего вычищается из нашего организма. Вот. Мы есть энергия и вибрации. Наше внутреннее состояние влияет на нашу реальность. Согласна. Доброго времени суток. Говорят, что на малолетней выскакивают пломбы из зубов и начинают расти новые зубы. Это правда? Как вырастить новые зубы? Как вырастить новые зубы, ребят, я уже говорила в каком-то из эфиров. Э, у нас вообще э, э, зубы, там, я не знаю, как правильно сказать, э, там семь.. Э, 7 г... гнезд, не гнезд, семь корешков, что ли, как их обозначить В общем, у нас на данном этапе эволюционного развития видно, что наши зубы готовы к 7 сменам зуба, зубов. Это научно доказанный факт. И на сегодняшний день мы точно так же можем вырастить себе зубы. Но чтобы вырастить себе зубы, нужно увидеть себя на клеточном уровне. Это мое мнение. То есть что такое зубок, что такое распаковка наших каких-то луковиц, наших каких-то корешков. Это когда мы видим вот эти вот клеточки, потому что многие клеточки у нас, почему мы не можем делать какие-то определенные вещи, не потому что у нас клеток мало, или какие-то они вот у всех квадратные, а у меня треугольные. Не из-за этого, просто у нас произошла по определенным причинам, в том числе и э, по причинам неправильного питания, у нас наши клеточки, если вы посмотрите внутрь себя, они как бы зажаты, то есть между они не стоят в каждом в своем пазлике, да? они бывают, что некоторые прям пережаты. Вот. И сначала нам нужно их увидеть, да, почистить межклеточное пространство, чтобы они стали на свои места. И после этого у нас уже происходит определенный процесс. Но это м, достаточно долго об этом говорить. Э -э в эфире этого не хватит. И если я буду про это говорить, эфир этот, э -э все равно YouTube заблокирует. Вот, поэтому... Большую информацию про это я не могу сказать. Но вы можете посмотреть в интернете, сейчас очень много уже э, этой информации, в том числе и про зубы, и уже это даже уже ученые э, и профессора э, разработали даже какие-то концепции, как вырастить зубы, потому что у многих людей раст, начинают расти зубы. Но дело в том, что они растут точечно, то есть не вся смена зубов происходит чаще всего. Чаще всего некоторых вся смена зубов, а именно точечно. Вот. И когда вы находитесь на м, таком легком питании, либо когда вы находитесь на сухих днях, то вы многие чувствуете, вот, например, я очень сильно чувствую, что чешутся корешки зубов. Вот. И еще вы будете чувствовать вот эту вот вибрацию по зубкам, когда начнете говорить на сухих днях, вы будете чувствовать вибрацию зубов. И вот это вот, все вот эти вот чувствования, они как раз идут э, к нашим нервным окончаниям, потому что все, наверное, знают, что большинство скопления наших нервных окончаний, они как раз идут э, на корнях зубов. Вот почему самая сильная боль считается – это зубная. Вот. Задавайте еще вопросы. Надеюсь, что я... Немножечко ответила. Так, я сейчас еще включусь. Угу. Питание — это психологическая зависимость или физиологическая потребность? Питание на сегодняшний день — это и психологическая, и физиологическая потребность. Потому что мы уже несколько поколений живем на питании не на вибрационном, а именно на питании для, для живота, так скажем. Поэтому нужно постепенно от этого уходить и… Естественно, без психологической проработки мы не сможем этого сделать. И нужно обязательно облегчая питание, прорабатывать себя каждый нюанс, каждый нюанс каждого срыва, каждого каждой хотелки какого-либо продукта, каждого каждой смены настроения, каждого каждого момента, который начинает происходить с тобой. Потому что если мы это не проработаем, если мы это уберем куда-нибудь в долгий ящик, то оно потом выстрелит, как, как пружина. И это будет не очень хорошо. Света, ты сказала слова «неправильное питание». По-твоему, существует правильное питание? Ну да, я же сказала, это как раз вот то, что я говорю, вибрационное питание. То есть правильное питание, если мы говорим вообще о питании, да, то это вибрационное питание. Когда ты ешь не еду, не чтобы наполнить желудок, а когда ты съедаешь определенный, определенный продукт, не чтобы его получить как питание, а чтобы получить его как вибрационный слой. Вот это, я считаю, вибрационное питание. Вибрационное питание — информационное питание. Вот это я имею в виду. Не для того, чтобы сходить покакать, Угу. Ребят, есть еще вопросы? Света, а что тогда относится к вибрационному питанию? Я не знаю, вы, наверное, не сначала были. Вибрационное питание – это относится, то, что я сказала, это зелень, фрукты, овощи. А, да, спасибо, да, я не был сначала, извини, пожалуйста. Да, все угу. уже в образе. Спасибо. Так, да, ребят, задавайте еще вопросы. И задавайте, пожалуйста, если есть какие-то Желательные темы, то тоже пишите, пожалуйста, я буду их открывать со своего видения, если кому-то это интересно. А если сейчас все вопросы... Да, да кто-то пришел. Света, а сегодня какая тема была заявлена? Вибрационное питание. Ага, понятно. Но могу ответить, если какой-то есть вопрос, не касаемо темы, то могу ответить. Да, ребята, если, если нет вопросов, то я тогда буду на сегодня отключаться, потому что я думаю, что я основное вам передала, а если будут какие-то уже более глубокие вопросы… Так, то есть без потребления вовнутрь? Нет потребление во внутрь, вы вибрационное питание. А, смотрите, есть же много очень людей на сегодняшний день, кто не питается. Но я могу сказать абсолютно точно, что если вы не будете, ну, это ну как абсолютно точно, наверное, это все-таки мое мнение. Это то, что я на себе прожила, что если вы не будете уходить а, в изучение себя, в, то есть я — это есть я, я — это есть вообще Вселенная. Если вы будете зацикливаться, например, на что-то там, автономное питание, автономное питание, там еще что-то, и какие-то э, моменты, которые касаемо этой плотности, этого физического мира, то, наверное, через года-два вас выкинет обратно на еду. Вы, у вас не будет ничего с вами происходить такого, для чего вам нужно будет задержаться, в этом состоянии, потому что состояния открываются, они колоссальные, они просто тебя просто разрывают. Вот. И в определенный момент, если бы со мной не связалась одна женщина и не подсказала мне, куда мне идти дальше, что мне смотреть дальше внутрь себя, как, как смотреть на клетку, как ее открывать, и как смотреть та, ту информацию, которая есть в клетке, то, наверное, через какое-то время я бы заскучала с, тем, с теми возможностями, которые начинают открываться. Ты их не можешь применить, потому что ты не понимаешь, куда их применить. Вот. Поэтому это очень важно, чтобы мы понимали, куда мы идем. И тогда мы будем идти в этих состояниях, и год не есть, и два, и три. И это уже тогда не будет чем-то таким, что вот я не ем. Это будет уже другой образ жизни, когда ты понимаешь, что э, если ты, например, в несколько там шесть месяцев для тебя было актуально желать погремушку, Сейчас там, в 30-40 лет для тебя это не актуально. То же самое и здесь. Когда ты понимаешь, к чему ты идешь, когда ты понимаешь, как открывается твоя Вселенная, то для тебя уже не актуальна э, еда. То есть это уже очень, очень слабые процессы, которые абсолютно тебе не нужны. То есть без потребления вовнутрь. Да нет, ребят, сначала вовнутрь потребляете, потом у вас это отвалится само собой. Когда вы пойдете в, в, инф, в, в изучение себя вот тотально, то есть не просто так по учебникам, а когда вы начнете получать ту информацию, которая есть в вас, у вас есть вся информация, то тогда вам будет неинтересно есть, она у вас отвалится самостоятельно. А какую инфу вы даете у себя в инфополе, скажем, которое не каждый человек готов услышать? Ну, сейчас я, я клетки разбираю, я уже говорила. Расскажите, пожалуйста, про сухие дни, как грамотно заходить и особенности, на ваш взгляд. Ой, ребят, это очень долго будет. Но смотрите, у нас же есть чат абсолютно бесплатный в телеграм-канале «Школа автономии». И у нас там почти тысяча человек, и там ребята каждый день делятся своим опытом, как они заходят в автономные дни, что у них там происходит, как лучше, как хуже. У меня есть закрытый клуб «Лайврум». Там у меня уже несколько раз мы заходили общей массой на несколько сухих дней. И сейчас я буду еще это делать. И там, будет, там у нас было, как мы заходим, то есть пошагово, что мы делаем, что мы покупаем, что происходит в первый день, что происходит во второй день с организмом, что происходит в третий день, какие страхи вылезают, как мы их прорабатываем. То есть там вся-вся-вся информация, все эфиры записаны. И как раз я думаю, что мы следующей неделе… К следующей неделе вот я завтра сделаю там эфир, и к следующей неделе мы почистим, и в следующей неделе мы с ребятами будем заходить строгие, сухие четыре дня. То есть если кто-то не может зайти на сухие дни, присоединяйтесь, э да, и мы с вами э сделаем определенные чистки, определенную психологическую подготовку и пойдем группой на четыре сухих дня. Потому что четыре сухих дня для кого-то тоже достаточно э длительный срок. И чтобы это вам было легко и хорошо, то с, с огромным удовольствием мы это все сделаем. Вот, то есть я буду снимать и утренние эфиры делать там, и вечерние эфиры, чтобы вы понимали, что вы не одни, что вы в группе. И тогда четыре дня для вас покажутся просто песни. Угу. Можно вопрос? Да, конечно. Добрый вечер. А вот вы, я, конечно, только недавно зашла и услышала про клетку, что одна женщина вам подсказала, открывать клетку, где становится интересно наблюдать, и еда, и не наблюдать, получить эту информацию. И еда отваливается. А как вы открываете эту клетку? Наблюдением? Внутрь себя захожу. Но я же вам это не смогу сказать по эфиру. Но вот я как раз говорила в самом начале, что вот этот ретрит, который сейчас вот закончился, там ребята, которые были, они все вошли внутрь своей клеточки и увидели, что это такое. Здорово. Угу. Присоединяйтесь на следующий ретрит, и для вас уже не будет это никаким вопросом, вы будете это уже знать. А что это за канал у вас? Что? А что за канал? Какой канал? Ну, вот куда присадите, там ссылочки. А, Просто это ретрит. Ретрит будет. Вы можете, либо, если вы говорите про обычный канал, то в Телеграме, так и называется, школа автономии, вы можете набрать, и вас там будет. Вот. В любом случае, все под видео есть вся информация. Вы можете зайти под, под любое видео со мной, и там вся информация на Автополстаре, она есть, и присоединиться ко всем чатам. Вот. Либо ретрит. Ретрит он будет проходить уже вживую. Что-то за безобразие сегодня не знаю, что про что там пишут. Ретрит будет проходить вживую в Сочи, в с 26 сентября по 1 октября. Сколько это по стоимости? Если можно, да. Ну, вы там приходите, и вам все-все можно будет уже угу. сказать. Хорошо. Там, что потому что несколько этапов стоимости. Да. Благодарю. Угу. Светлана, вот ты озвучила, что начала ты работать с клетками тела. Не значит ли это, что ты уже работаешь на уровне сознание клеток, то есть ты уже настолько э, как бы отработала вот эту способность э, погружения в себя, что ты уже способна опуститься на уровень сознания клеток. И нет. там уже как нет. Угу. Смотри, там немножечко по-другому идет. Смотря сначала ты научаешься. Вообще их видеть, видеть клеточки, межклеточное пространство. После этого ты уже можешь, на каком этапе я сейчас нахожусь, после этого ты можешь в клетках уже распаковывать ту информацию, которая есть в клетках, но она тоже поэтапная, она своя. Вот. Я сейчас нахожусь на этом этапе, то есть на распаковке какой-то информации, которая есть в клетках. А уже после этого, когда ты уже распаковала информацию, то тогда ты уже, да, ты уже можешь эти клетки трансформировать, так скажем, конвертировать. Тогда ты их можешь уже вот ту информацию, которая тебе нужна, та генетическая информация, либо еще какая-то, неважно, ты ее можешь выводить на первый план. Но я до этого еще не дошла. То есть я еще только в просмотре, что там есть. Угу. Понятно, понятно. Угу. А, а скажите, Светлана, это, получается, вы, это происходит с вами постоянно? Вы постоянно вот смотрите во внутрь клетки, распаковку? это, Или вам настолько это интересно, что вы постоянно вот в этом находитесь? Ну, либо вы периодически, с какой-то периодичностью просматриваете это, да, изучаете? Нет, я не постоянно, я абсолютно обычный человек, у меня есть какие-то земные обязательства, то есть у меня дети. Вот, поэтому я занимаюсь и такими обычными делами. И, конечно же, когда у меня есть те моменты, когда в любом случае чаще всего с 12 до 3 — это вообще мое время. С 12 до 3 — это максимальное получение информации, которую ты можешь не только получить, но и обработать. Потому что там идут определенные вибрации, когда тебе это сделать проще. Вот. А так, чтобы постоянно? Нет, я, я не постоянно. Я могу сказать, что на сегодняшний день я практически, практически убрала, наверное, ум из своей жизни, если это можно так сказать. И многие вещь, вещи, даже касаемо материальных вещей, я стараюсь сейчас уже применять на уровне чувствования. Это по-другому. Вот, если, если кратко, то в таких процессах я сейчас нахожусь. Mm, Светлана, ты имела в виду с 12 ночи до 3 часов, ну, как бы, утра, да? Да-да-да. Ага, ясно. Uh -huh. Спасибо. Светлана, скажите еще такой вопрос, если… Мы вас не задерживаем, можно туда еще ответить. Да, да. Что вот дает вам вот эта распаковка, то информации клетки, как вы ее применяете? Кроме того, что вы отваливается еда, вот вы не едите. Но... А, еда это вообще она клетка нет не имеет уже в дальнейшем никакого отношения. Это такой маленький фактор, который на который даже не обращаешь внимания. Распаковку клеток, когда ты понимаешь, куда ты идешь, что происходит сейчас вообще, в принципе, во Вселенной, и когда ты видишь, что, что нужно сделать, когда ты понимаешь, что нужно сделать, и когда ты это озвучиваешь, даже когда вы находитесь в одном поле с людьми, то когда ты это озвучиваешь, когда ты это видишь, Самое, что интересное, что люди, которые уже вот, которые научились смотреть в ту же клеточку, которые научились смотреть, э, так скажем, в другие миры, они видят ту же самую картинку. И когда ты понимаешь, что ты, еще несколько человек видят ту же самую картинку, то, то ты не можешь себя поймать мозгом за то, что ты сам себе придумал. И это очень важно. Получается, что с такими людьми вы, наверное, можете общаться телепатически уже, делайте это. Телепатически получается... может общаться абсолютно каждый. Что такое общение телепатически? Это когда два, например, если два человека общаются, да? это когда, когда два человека а, в данный момент времени находятся в моменте. Это может быть 22 человека. Вот если вы все будете в моменте, вы тут же начнете а, общаться телепатически. Просто мы не всегда понимаем, что такое общение телепатические, мы думаем, это без слов, когда ты передаешь друг другу что-то. А общение телепатические это когда та, те знания, которые есть в тебе, они если тебе нужно от другого получить знания, то ты становишься этими знаниями, которые есть в другом человеке, от которого ты хочешь получить. И это делается очень просто. Просто когда ты научаешься быть тотально в моменте, но э, у нас очень многие начинают говорить, что в моменте это когда-то э, я чувствую, как я иду, я чувствую, как я сижу, я чувствую, как это… Это не про это, это вообще не про физику. Это немножечко другие процессы, они, они более глубже. И когда ты в них находишься, то, пожалуйста, эта телепатия, она же в нас вся, это, как я говорю, это наши базовые настройки. Она никуда не делась. Вы все, этими можете, вы все этим можете пользоваться, вы все можете стать этими знаниями, когда вы быть в этом состоянии. Светик, привет. Привет, Андрюш. А телепатический телефон отличается от другого набора мыслей или информации, которую ты принимаешь? Абсолютно. Абсолютно отличается. Я могу сказать, ну, такой, наверное, простой пример, что когда… Я общалась с женщиной, вот, которая меня направила на смотрение клеток, да, как, ну, это так, грубо говоря, если бы она мне это сказала словами, я бы не поняла. То есть в моей картине мира нет того, что, если бы она мне сказала. Если бы она мне сказала эти слова телепатически, как мы можем себе представить, то есть то же самое без слов мне бы рассказала, я бы это не поняла. А телепатически — это именно когда знания, которые есть в тебе, ты их как бы вкладываешь в другого человека, и другой человек стает этими знаниями. То есть она в меня вложила эти знания. И когда она в меня вложила эти знания, я есть, я стала этими знаниями. И тогда я понимаю, что делать. А если бы она мне это рассказала бы словами, я бы это никогда бы не уловила, потому что я даже не поняла бы, о чем она говорит. Спасибо. Так, еще один вопросик быстренько зачитаю. Любовь Добрынина. Всем здравия. Я вам очень благодарна. Подскажите, как не срываться? Не срываться можно только в одном случае, если ты четко понимаешь, что с тобой происходит и зачем тебе это нужно. А если мы говорим про физику, то это не получится, вы можете только на аскезе куда-то идти. У меня вопросы закончились. Ну, если нет вопросов, то, наверное, мы отпустим Свету. Да, я вам всем благодарна за ваши вопросы, за то, что приглашаете. Мы тоже очень рады были. Приходи еще. Всего хорошего, ага. удачи. Взаимно. Ждем еще. Всего доброго. До свидания, ребят.